Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео! Как только все подумали, что Тара это уже мертвый проект, выходит в эфир Доквон, ее создатель. После того, как До замолчал на пару дней, внезапно он объявляется с новым планом. Планом, который, по его словам, спасет тара Луну и ее исти от смерти. В чем же заключается этот план, давай обсудим прямо сейчас. Но прежде, если ты тут впервые подпишись на канал, обязательно поставь лайк, давай наберем хотя бы 8 тысяч лайков под этим видео, это помогает каналу расти, а мне мотивировать на создание нового контента после длительного перерыва внезапно быстро мои ролики начали набирать под 100 тысяч просмотров и все благодаря твоей поддержке, за что тебе большое спасибо а теперь переходим сразу к контенту сегодня утром я вскользь упомянул о том что binance делистит луна генеральный директор binance очень детально объяснил зачем они это сделали прежде всего это безопасность пользователей binance также по его словам команда терра не знает что делает собственно поэтому они и делистнули Terra. но знаешь что произошло буквально несколько часов назад. Binance опубликовала твит, в котором анонсировала новые торговые пары, которые снова начнут торговаться уже завтра. Это Луна в паре с Binance USD и USD в паре с Binance USD. Если что, Binance USD это стейблкоин от Бинанса которому пока что удается удерживать паритет с долларом США, в отличие от USD. Это объявление появилось буквально спустя три часа после того, как Binance убрал эти пары с торгов. Поэтому у людей возникли вопросы, а почему так произошло? Почему Binance так быстро возвращает Terra Luna? Начались спекуляция о том, что, возможно, нас ожидают какие-то новые движения вокруг Луны. Генеральный директор бинанса косвенно ответил на эти спекуляции в следующем посте. Оказывается, у него была двухчасовая встреча не по телефону, а скорее всего лично с создателем Доквоном. И поэтому после нее они возобновляют все, но решили заморозить чеканку новых токенов Луны. А я еще подумал, почему внезапно доступное предложение Луны заморозилось и застряло на 6,5 триллионах токенов. Оказывается, они договорились остановить процесс минтинга новых лун. Итак, депозиты, вывод и спотовая торговля для Тера Луны будут восстановлены на бинансе уже завтра. Но предупреждаю сразу, бежать сломя голову и покупать только из этого не стоит, это до сих пор очень опасная игра. И наконец мы переходим к новому плану от Доквона, создателя Terra Луны, который пару дней просто молчал, видимо тоже пребывал в шоке, а может быть даже ушел в запой. Но только что он запостил план спасения Terra Луны и всей ее экосистемы рассказывает о том, что с его точки зрения являются лучшими действиями в данной ситуации почему они должны помочь Луне и всей ее экосистеме. Прежде всего валидаторы сети TerraLuna с его точки зрения должны уменьшить количество токенов владении до 1 миллиарда. Также должно измениться и распределение этих токенов. 40% токенов, а это 400 миллионов штук, должны распределиться между теми холдерами Луны, которые холдили ее до потери паритета с долларом США токеном USD. Остальные 40%, а это еще 400 миллионов токенов будут распределены между теми держателями токенов UST, которые на момент перезапуска сети Terraluna еще будут его холдить. Итак, 80% токенов уже распределены. А что же насчет людей, которые покупали Terraluna после инцидента с крахом UST? 10% токенов будут распределены между людьми, которые продолжали и продолжают поддерживать сети торговать токенами Terra Terraluna и UST уже после краха UST. И наконец последние 10% токенов будут распределены в общественный пул, который будет использоваться для финансирования будущих разработок экосистемы Luna, Подытоживая, 40% предыдущим холдерам, еще 40% холдерам UST, 10% новым холдерам и 10% достается общественному пулу. Вот это и есть новый план до Доквона. И как мы видим, под ним уже 600 комментариев и множество вопросов. Самый популярный – как будут распределять токены централизованные биржи и будут ли вообще? Как быть, если ты лочил свои UST в анкоре или они застряли ворм между блокчейнами Terra Luna и другой криптовалютной экосистемой, например, эфириумом. Также очень актуальный вопрос: а что будет сделано для того, чтобы восстановить веру в Terra и в ее создателя Доквона? И что будет сделано для того, чтобы вернуть уверенность в том, что называется алгоритмическим стейблкоином, каким является UST? На эти вопросы пока ответов нет, за есть понимание, как будет действовать команда Terra Luna в ближайшем будущем. Они фактически хотят перезапустить сети заново, перераспределить ту токены Терра Луны, которых станет значительно меньше. Но в рамках всей экосистемы, как это будет выглядеть, пока что неизвестно. Также держи в уме то, что этот новый план Доквона еще не утвержден валидаторами сети Терра Луны, который без него уже давно принимает ряд решений. Заморозка нового предложения, остановка стейкинга и так далее. Поддержат ли они этот план? Возможно, они возьмут какую-то его вариацию. Уменьшение предложения и новое перераспределение может даже помочь немного успокоить этот шторм. А как ты думаешь, напиши в комментариях это было быстрое обновление по ситуации с Таралуной меня зовут богатейший ди увидимся в новых видео до скорого